Здравствуйте! Сегодня приехали в Саратовской области, из города Балакова. Очень понравилась машина Hyundai Tucson. Ребята помогли приобрести эту машину. Большое спасибо менеджеру Давиду. Очень хорошо сделал свою работу. Показал нам автомобиль, устроил тест-драйв. Машины остались очень довольны. Большое спасибо вам, ребята!